тихой ночи. Продолжаем изучать те части мира SCP, которые чаще всего упоминаются в комментариях, и под прошлым подобным видео чаще всего вспоминали отдел по недоразумениям. Что же вообще может изучать такой отдел? История его начинается с того, что некий доктор Форкли долго и безуспешно пытался доказать начальству фонда, что SCP нуждается в таком отделе, который будет изучать недоразумения. Идею эту долго отвергали. Было для начала непонятно, чем то, что предлагает изучать Форкли от отличаются от меметики и антимеметики. Но все же это было нечто среднее и немного другое. В один прекрасный день Совету 5 одобрил создание такого отдела, при этом выделив на это дело довольно внушительные ресурсы. Что это за недоразумения такие, для которых нужен целый большой отдел фонда SCP? Например, это SCP-4467. Свойства объекта невозможно описать, но не потому что, например, он антимеметически и стирает из себя память, а потому что в человеческих языках определений и понятий для того, чтобы просто даже назвать свойства объекта. Потому видевшие его не могут определиться, что же они вообще видели. Отдел по недоразумениям запустил программу под кодовым названием бу бу, -бу» главной миссией которого было создание новых определений понятий, а возможно и целого языка и даже образа мышления, способного описать объект. Люди, прошедшие эту программу, действительно начали замечать объект и понимать, что это такое. Однако для неподготовленного человека вся их речь звучит как какое-то недоразумение. Сами недоразумения не всегда настолько сильны, что прямо-таки выпадают из области восприятия человека. Некоторые из них можно описать, пользуясь лишь простыми хитростями. Вот как-то раз в результате аномального инцидента одно из сооружений зоны 94 приобрело свойство недоразумения. Сотрудники фонда попытались записать информацию о случившемся, и оказалось, что задокументировать существование пострадавшей постройки стало можно только словами, начинающимися на букву. SCP. При этом эти слова должны чередоваться друг за другом, так чтобы постоянно получалось сокращение SCP. Нарушить это правило в целом возможно, но в этом случае в комплексе начинают происходить различные опасные события, нередко приводящие к жертвам. Еще один пример подобной аномалии это SCP-4380. Человек, обладающий любопытной особенностью, о нем можно нормально говорить и описывать его, пока дело не касается каких-то числовых показателей. В этом случае об об этом человеке можно говорить только как о самом первом. Даже внутри самого объекта написано, что его номер SCP-001. Первый и единственный. Хотя, разумеется, это не так. Такими вот вещами занимается отдел. И когда он только начал работу, сразу оказалось, что мир буквально наполнен подобными явлениями. Например, было открыто, что в психосфере человечество живет существо, приходящее к тем, кто грубо нарушил какие-то общепринятые нормы. Его реальный внешний вид не поддается осмыслению. Понятно, что у него есть только огромные клыки, когти и глаза. Когда монстр материализуется и является жертвой, он чаще всего воспринимается как знакомый ему человек, благодаря чему втирается в доверие, выжидает удачные моменты и нападает, разрывая своими когтями и клыками или даже пожирает целиком. У объекта есть интересная особенность – он не нападает на тех, кто хотя бы в общих чертах знает свойства монстра. И ученые фонда с удивлением обнаружили, что во многих старых сказках, как раз дано общее описание этого существа. Например, это волк из красной шапочки. Отдел выдал этому недоразумению номер SCP-4352. В итоге отдел недоразумений оказался вполне себе полезным, так что совет 5 не пожалела потраченных на него ресурсах. Хотя многие в фонде SCP так и не поняли, чем их дело отличается в одних случаях от меметики, а в других случаях от антимиметики. Да, некоторые из недоразумений похожи на что-то из антимиметики. Вот SCP-4517. Это объект, находящийся в ванной комнате квартиры где-то в Англии и не обладающий описуемыми качествами. Все видят, осознают, что он есть, но вот описать ничего не могут. В этом случае, вместо того, чтобы создавать новый язык, сотрудники отдела по недоразумениям написали программу, способную сравнить объект с другими явлениями реальности. Поначалу, по данным программы, объект больше всего походил на ученого фонда SCP Лестера. Однако затем сотрудники фонда догадались сравнить объект с прошлыми жителями квартиры и при сравнении с братом последнего жильца математиком местного университета программа выдала значение больше, чем максимально возможное число в компьютере. Была ли это какая-то сущность, созданная математиком, или недоразумением стал он сам? На то, что недоразумением может стать человек, может намекать и другой объект. SCP-4773. По сюжету фонд изначально считал, что содержит летающего плюшевого медведя, вторичный эффект которого в том, что предмет вокруг него становится становятся недоступными для восприятия, а еще пропадает внесенная в камеру еда, а сотрудники ощущают необъяснимое чувство жалости, смотря в сторону объекта. Был проведен эксперимент, где за камерой содержания следили не сразу за всей, а за каждым наблюдаемым квадратом в отдельности. Квадраты, недоступные для восприятия, закрашивали черным. Получилось что-то похожее на человеческую фигуру. Через некоторое время в камере появился труп, а все эффекты объекта пропали, то есть медведь не летал, Просто его время от времени брал в руки человек, бывший недоступным для описания, и когда он умер от безвоживания и истощения, эффекты прекратились. Короче говоря, все недоразумения можно разделить на две группы. То, о чем нельзя говорить совсем, и то, о чем можно говорить только каким-то определенным образом. Вроде бы просто. Но иногда недоразумения бывают достаточно сложными. Например, однажды в небольшом городке под названием Клам США произошло событие, суть которого никто не хочет объяснять. Проблема в том, что... Когда человек прибывает в город и каким-то образом узнает о самом событии, по какой-то причине он принципиально отказывается делиться этой информацией с другими. Это распространяется и на жителей самого города, и на всех сотрудников SCP, пытавшихся изучать явление, обозначенное теперь как SCP-4288. Лишь некоторые, особенно тренированные сотрудники фонда, смогли выдать, что это как-то связано с некоторым длительным событием, которое тянулось 10 лет, с 1980 по 90-е годы. Событи это считается крайне позорным и им огромный ущерб. Но так как я сам являюсь меметической сущностью, я расскажу вам, в чем же тут дело. А дело в том, что в указанное десятилетие в городе творился небывалый разгул преступности, и это создало городу ужасную славу. В какой-то момент местные жители договорились между собой не рассказывать о событиях прошлого никому и никогда, для того чтобы восстановить доброе имя своего места жительства. Через пару десятилетий сама по себе договорилась начала жить самостоятельной жизнью, то есть стала меметическим комплексом, имеющим антимиметическое воздействие. Какое-то недоразумение. В некоторой мере, разобравшись, как работает недоразумение, фонд SCP решил использовать их в качестве оружия против сущности, имеющей номер SCP-5790. Фонд справляется настолько хорошо, что никакой информации о том, что-то такое было, вообще нет. Зато есть длинное описание того, как следует избавляться от любой информации, связанной с этой штукой. Начиная от уничтожения документации по объекту и простым стиранием информации, и заканчивая внесением изменений в различные религиозные учения. Похоже, в итоге отдел по недоразумениям изгнал из своего мира что-то поистине ужасное. Исследованием недоразумений занимается и русскоязычный филиал. К примеру, вот SCP-1014:RU это меметический комплекс, при контакте с которым способности к письму у человека стремительно деградируют. Например, он перестает использовать большие буквы и знаки преминания. Еще более странное недоразумение нашел японский филиал и поставил на содержание как SCP-2434JP. Это, в общем-то, самый обычный чайник, и таковым он и остается при использовании его по назначению. Однако, если делать с чайником что-то такое, что с чайниками обычно не делают, это вызывает цепочки непредсказуемых событий. Но в целом недоразумениями, конечно, занимается основной филиал. Не забывайте, кстати, упоминать какие-то штуки из меры SCP, что наберет больше упоминаний, то мы будем обсуждать в следующий раз в подобном видео. Всем пока!